Уважаемые друзья, земляки, примите поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Для всех нас этот праздник давно вышел за рамки отраслевого. Каждый год его отмечают все жители нашего города. Нижневатовские предприятия вносят огромный вклад в укрепление энергетического могущества страны, оставаясь при этом надежными партнерами в развитии социальной сферы. Благодаря вашему труду преображается город, развивается спорт, культура, здравоохранение. Вы делаете Нижневартовск современнее и благополучнее, а жизнь людей комфортнее и счастливее. Самые теплые слова ветеранам отрасли, первопроходцам Самотлора. Каждый из вас – это сибирский Колумб, открывший новый нефтяной континент. И сегодня, проходя по улицам имени Степана Повха, Романа Кузоваткина, Формана, Салманова мы испытываем гордость, которая вдохновляет нас. Мы стремимся, чтобы как можно больше уголков Нижневартовска отражали память о великих людях и великих делах. Это наша история. В ней наша сила. Еще одним таким местом станет сквер Героев Самотлора. Через месяц там закончится работа и каждый из вас может прогуляться по его аллеям. Желаю вам успехов и всего самого доброго. С праздником, нефтяники! С праздником, нижневартовцы!